Уважаемые коллеги, у нас в руководстве партии каждый второй имеет научную степень, во фракции каждый третий или преподавал в вузах, или тоже защитил диссертацию. Мы давно наставили на проведение таких слушаний. Я хочу поблагодарить своих коллег и особенно председателя Думы, которые в последнее время очень активно используют большие слушания для осмысления проблем и принятия верных решений и достойных законов. Это у нас четвертые большие слушания. Мы проводили их по пенсионке, к сожалению, не удалось отбить. Эта людоедская реформа по-прежнему укашивает население. Мы проводили их по реновации, по инициативе Собянина. И сегодня реновация дает уже положительные результаты и большие исходы. И по ЖКХ, примерно треть основных фондов, это ЖКХ. Как в свое время говорил Аркадий Райкин, какой ты жилец, если у тебя кран фонтанирует. Хочу напомнить гениальную мысль Герберта Уэллса, который как-то сказал, «История человечества – это гонка между образованием и катастрофой». Катастрофа уже состоялась, третий системный кризис усиливается, а два предыдущих закончились мировыми войнами. от того, какого качества будут кадры управления, зависит судьба, на мой взгляд, человечества. Можно взорвать завод, я вам новый построю за два года. Но если вы взорвете образование, то это травма для человека на всю жизнь, а для государства минимум на 20 лет. Поэтому первые преобразования ленинско-сталинской модернизации были связаны с образованием. Приведу несколько исторических примеров, которые, думаю, вас в этом убедят. Когда допрашивали главарей фашистского рейха, то они открыто сказали, мы... Проиграли войну не Красной армии, мы проиграли войну вашему учителю, инженеру и воспитателю. Мы не думали, что вы подготовите за 10 лет такого блестящего солдата, офицера и великолепную технику. Второй пример ⁇ космос. Когда мы полетели в космос, американцы к нам прислали большую комиссию. Я читал доклад, почти 2000 страниц. Внутри была глава, что знает Иван и что не знает Жонни. Вывод, мы проиграем соперничество на школьной партии ⁇ студенческой сомня ⁇ Результат ⁇ утроили финансирование, стали скупать мозги по всему миру ⁇ Считаю лекции в Америке ведущих в ведущих университетах Билл Гейс, главный богач ⁇ 100 ее сделали главным богачом, 50 русских. Вся наша уникальная новосибирская школа, которую мы с академиком Коптягом и Мельником собирали по всей Сибири, вдруг оказалась там. И говорю, ребята, они говорят, с удовольствием вернемся домой. Ну куда? Где будем работать, где будет жена жить, где будут дети учиться? Мы вносим 10 раз этот закон, пока он не принят. Полтора миллиона наших классных специалистов сейчас с удовольствием бы вернулись. Но требуется государственное решение. Ну и Байконур, летим на совместный запуск космонавтов американцев и наших. Слева сидит директор НАСА. Я говорю, как наши ребята и специалисты, он говорит, высший класс. Инженеры великолепные, головы светлые, глубоко знают и одновременно хорошо ориентируются в пространстве. И все это было пущено под нож, абсолютно осознанно. Не устаю вам говорить и показывать, еще раз вам покажу. Вот доклад подготовлены еще в 1994 году, секретно, только для... и так далее. Образование для России, переходный период, 100 страниц. Как надо ликвидировать профтехобразование, короче говоря, у меня нет времени. Но все по этой схеме реализовали за 12 лет господин Фурсенко и господин Ливанов. Я когда Фурсенко внес предложение в школе оставить, четыре базовых предмета, физкультуру, ОБЖ, безопасность жизни, английский язык и историю по кредеру, я просто чуть с дивана не свалился, пришел к президенту и сказал, моя семья 350 лет преподает в школах и вузах, я в 17 лет пошел учителем сельской школы. Почему вы нас не слушаете? Почему не слушаете? С Р.С. Алферова, гения своего, Мельникова, Смолина, целая группа ребят, которые блестяще знают и все законы готовят. Но после этого отбили, более-менее что-то сделали. Сейчас выстраивается новая система. Вроде все осознали, но мы ее выстраиваем в условиях гибридной войны, которая еще не ясно, чем закончится, когда нас обложили со всех сторон, и требуются очень грамотные, волевые, умные люди. Причем у нас нет лишнего времени для решения этой проблемы. В этой связи, в этой связи, что мы предлагаем? Наша команда «Алфиоров», Мельников, кстати, Мельников единственный в Совете Европы, возглавлял комитет по науке и высоким технологиям. Мы были допущены во все лаборатории, взяли все лучшее, что там было. Кашин вместе с нашим совхозом Ленина произвели лучшую в мире школу. Я вас туда приглашаю. Там сохраняло и профессиональное образование, там и шахматы, и робототехника, и космос. Я вас приглашаю. Но я не могу никак отбить это хозяйство от бандитов, которые снова хотят захапать 2000 гектаров, и никто толком не слушает. До президента дошел, пока он не дал поручения. У нас... Команда, которая подготовила все рекомендации Останена вместе с Молиным, 10 дней назад здесь провели слушания, мы полностью, вот у меня синограмма совпадает с вашими оценками, благодарю Садовничеву, который недавно дал еще раз нам консультацию и многое сохранил, я там докторскую защищал в самое суровое время, когда хотели утопить, но не справились за 5 часов, которые меня там мордовали. Но сегодня мы созрели для принятия этих исторических решений и всячески будем этому способствовать. Но какие условия? Условия мобилизации требуют очень энергичного решения. Готова программа «20 шагов и 20 пунктов». Я вас настаю. просто прочитайте, она распро... еще в декабре отправлена «Остановить преступление перед будущим ситуацией в отечественном образовании». И к нему приложение «Закон образования для всех». Он питал все лучшее, что было в русско-советской школе, европейской, что наработали наши мои китайские друзья. Это уникальный, потрясающий опыт, который позволяет готовить не просто талантливого человека, Человеку мужественного, мобильного, способно учиться не 4-6 лет, сегодня научиться каждый, учиться всю жизнь, потому что каждые 4-5 лет обновляются знания, не добавьте одну минуту, они требуют соответствующей подготовки. Бюджет развития готов в 33 триллиона. Понимаете, стыдно говорить в образованной аудитории, с чего начинала советская власть. Прежде всего, с комиссии по борьбе с бандитизмом, а вторая комиссия по образованию. Полуграмотная страна к 41 году встретила самый грамотный в мире и лучшим станочный парком. Мы могли решать эти задачи очень быстро и энергично. У нас готова вся разработка для этих целей. Бюджет развития, если поддержат председатели, мои коллеги по фракции, мы уже сейчас внесем на ближайшую трехлетку. В втором м фашисты под Москвой 6% на образование бюджета тратили, а сейчас в два раза меньше. А в 50 году каждый пятый руб шел на эти цели, почему мы и преодолели все, и в космос орвались, и ракетно-ядерный паритет, и стали самой умной образованной державой. А сейчас нас запустили ниже шестого десятка. И главный вопрос – вымирание справедливости и всего остального. Темы эти подготовленные, законопроекты есть, нужна политическая воля и ваша поддержка. Удачи всем!